Всем привет, с вами как всегда Пиксес, сегодня со мной Артемка. Мы сегодня продолжаем проходить карту. Мы тут немножечко, да, у меня немножко лагает компьютер, вы потом все увидите. В общем, так, ты можешь уже не смотреть. Мы, короче, вот в, в эту кнопку догадались ставить на железный, ой, железный, золотой блок. Вот, тут был сундук, мы нашли ножницы, и вот обратный телепорт. Тут написано губка. Эм, Артем, скажи что-нибудь что нибудь Ай, засканил тебя. тебя на мем. Все, Это новый мем. Номер два. Ладно, ищем губку. Где губка? Губку ищи, говорю. Губку ищи. Губка в жопе. У тебя. Губка Ой, в жопе. Давай-ка я... А может, О, у меня вот на каких-то дроперах это губка? Давай поищем. Давай. Объяви. А может тут? Ой. Губка. Во! Вот. А, мы теперь не можем на старый вернуться. О, сейчас сломаем. Так. Мы <свистит> Эй, да я вс Нет, что? Четвер... тебе за это. Вот за это вот план. И где а? мы? подожди, стой, стой, стой, не трогай ничего тут. Ну-ка, подожди. Здесь нет ничего. Здесь нет ничего. Э, здесь где-то стена была. Невидимая. Ну, там показывают туда нам надо. Или что мы куда жмем. Давай сюда. Нажимай сюда. Нажимай на эту кнопку. Накрашенную? Да. Там, где красная шерсть. О. Ай, больно в ноге. Стой, куда, куда, куда, куда, куда, куда нет? Тут все написано обязательно нажать эти три кнопки. Нажал, нажал. Это обязательно. А Они тошноту еще дают. Ой-ой-ой, мы это не пройдем. У меня ночное зрение выдалось. Пойдем. о, -о, -о, -о, -о! Ну ладно, а я дальше пошел. Ой. Ой-ой-ой. Я почти в воду прыгнул. Я почти воду прыгнул. О, вс, я в воду упал. Ну-ка. М. Тут невидимый блок. Ну ладно. Артем, тут Ай. часть воды это заблочена. Вот где я стою, прыгай. А, ты меня не видишь. Ну ладно, я пошел туда кнопку на следующий уровень искать. Ну ты бот, конечно. Да блин, уберите а эти за... тупые эффекты от меня. Уятень. Давайте эффект нафиг уберу. Конечно, так нечестно, но ты сейчас просто не сможешь пройти это. Все. Ой, ну терпит темно. Сейчас всем выдам обратно. Да -мо, найт вижу. А, ты его нажал уже кнопку? Ну ладно. Ну ч я жду, когда ты там упадешь? Падай. Топ-топ-топ-топ-топ. Мой маленький. А я, я па. Почти... Ты не туда падаешь. Боим... Не, туда. А, ты вот ты правильно в ту дырку прыгнул, только ты не допрыгнул. Все остальное тут невидимыми блоками заделано. А я пойду искать тут что нибудь так, где кнопочка? кнопочка? Ай, больно в ноге. Может без ай, больно в ноге. Тебе же не Чего? больно в ноге. Хватит придурываться. Ну где эта долбаная кнопочка? Кнопочка. Кнопочка, кнопочка, кнопка, кнопка, кнопочка. Почка, кнопка Чего вы... Почканутая кнопка. Шизофрения. Так, так, так, так, так. Ну где, где дурацкая кнопочка? Кнопочка. Ну, вот, хватит сливаться внутри по местах. Почти. Я вообще с первого раза прошел, ничего не знаю. Почти не читать. Кстати, я сейчас некоторые видео записываю с вебкой, а некоторые без вебки. Так запомните, с вебкой я снимаю, у меня все нормально в комнате. Нет! Нет! Можете телепортировать просто? Давай! Давай! Только ты меня ничего не обязан. Давай! Давай падай ты... в воду! Падай в воду, падай в воду, падай, падай. Так я, я прыгну в воду. Виздец. Серьезно? Серьезно, что ли? Че, серьезно? Издеваешься, что ли? Серьезно? Эм. Так ты набрал? Серьезно, что <с> ли? Заскамили. А я не могу выбраться. Ты серьезно, что ли? Давай пинай меня. Наверх подползем, пинай меня. Нормально пинай. Давай ты попробуешь лучше. Давай. А как я прыгать, блин, не могу? А так ты это... Под, под, подвинься немножко. А, подожди, стой. Э, что ты со мной сделал сейчас только что? Сейчас, погодь, погодь, погодь. Вот, ты смог. Только мы не можем выбраться все равно отсюда. Давай подтолкни меня. Ща подтолкну, подожди, погодь. Ой, я тебя подтолкну. <связь> <связь> Прекрасно. У меня просто эта палка на отдачу миллиардную стоит. Извини. <связь> это был пранк. <связь> ну как тебе палка на миллиардную эту? Отдачу. Ладно, я все равно сейчас приду. Куда ты там прыгнешь? Абу, Блин, ла. Кафлай! Ай! Ай, больно в ноге! А можно мне так тоже, кстати? Эм... Давай, Будет весело втроем, будет весело вдвоем. Будет весело в Пятиро, будет весело вдвоем. Давай, давай, давай. О, прекрасный вид, реально. Очень прекрасный сейчас будет. Так-так-так, я успею. Ха-ха-ха. Заскамил мамонта. А я-то плавненько падаю, а ты бот. Ладно, шучу. Ну чё ты там будешь скоро или нет? Через шестнадцать минут. Ты чё читеришь? Как ты так плавно падаешь? Э. Ты. Потому что у меня эффект плавное падение. Э, какой эффект плавного падения? Ты ч так просто? Ты чё, продолжение есть? Нифига. Да? А я ч, только сейчас блок. Тебе нормально там? Откуда ты всю карту знаешь? Да. Ты чего? Ты что про прохождение смотрел? Нет. Откуда ты знаешь, как это проходить? Если ты не веришь, то вот тебе доказательства. Так где со своими доказательствами? Я снова сейчас это, улетучусь. Ладно. чё, куда нажимать тогда, раз ты такой умный? Только не нажимай пока что, просто скажи. Вот показательство. Эм. И вовле... Чего ли? Ага. Чего? А я тебя издалека вижу. Я тоже. <смех> понял, Иди. А сейчас меня видишь? No. Почему? Ты че? Как ты не видишь меня? Я аж прям перед тобой стою. Потому что у меня слепота, блин. Откуда? От верблюда. А серьезно? А если, а если серьезно, то ты там что-то нахимичу. Нет, это не я. Ты чего? Я ж такого не сделаю. Ну что ты там на потолке завис? Давай я к тебе тоже туда это... прилечу в гости ненадолго. А? Го? Оп, ой. Теперь я на потолке завис. А ты упал. Не нажимай только никакие кнопки. Я сейчас это упаду. Уй! Ну чё, куда нажимать босс Алмаз или... Или, или босс, а или босс? Давай мы это тут спампойнт пропишем, точнее я пропишу, сейчас спамвентойнт, все игроки на этих координатах. Все, нажимай любую кнопку, не босс, я босс нажму. Какой суд? И тебя сейчас санс? Эм, есть босс вот о, о, о, о, это мне это мне это мне почему тебе то? ладно ладно держи я тебе ты будешь Алло, этом... а что, ты будешь воздухом будет у тебя креатив блин зачем Какой тебе креатив? это креатив? удар меня я без креатива прохожу скажите подписчики что я без креатива вот можешь меня ударить я без креатива все это время был вот потом на видео о, мне золотой меч выдали. У меня назаритовый. На у меня золотой дебильный самый. А еще дефикал поменяли нам. Да пошел нафиг. Буду сдалека его страна. Эм, Я все. поем, пожалуй. Точнее сменю сложность. Подожди, стой, пификал. О, все. Стоп. Ты не узнаешь ничего тут? Что? Ну, а это что? Да дай мне кирку. Я умнее. Ты не можешь даже это сломать. Ты говоришь, что у меня креатив. <связывая> Если бы у меня был креатив, я бы блоки за одну секунду бы ломал. Ты можешь на видео смотреть... Тут кнопка. Нажимай. Нажимай на кнопку. О, мы прошли, видимо, карту. Послание игроку. Не заглядывай в сундук, что там. Дай мне потом посмотреть. Послание игроку. Привет, игрок. Надеюсь, тебе понравилась наша карта. Ведь, ведь мы делали ее очень долго. Создатели. Ну, создатели полное дерьмо. Тестеры карты. То же самое, как, как, как, как, когда начали и закончили делать карту. Ну, все, боты долго делали. Создатель труп. Каких труб? Миллинг Плей Хоррор Геймс. Дизайнер. Ага. Отвечающий за командой. Почему карта выходила так долго? Когда мы начали делать 7 трубы, трубу, мы не придумали, что там будет находиться. И эти мы все откладывали, откладывали проект. Когда пришел Тонда, мы возобновили проект. Не, слушай, хорошее послание на самом деле. Эм, опа. Понравилась карта. Ну конечно же, да. Ну конечно. Что ты там еще забрал? Книга и перо. Наши каналы. А, нет, ну тут ссылки. Продолжаем? Что, продолжаем? Давай, конечно же. Э. Лабиринты. О, у нас лабиринты. Есть лабиринты. О, в этом я мастер. Стой, подожди, стой на месте, на месте остановись, остановись, остановись. Давай-ка мы решим так. Куда? Вернулся обратно, обратно, в самое начало вернемся. Иди ко мне, я тебя сейчас тэпну. ТП ардалак, x 228. Стой здесь, а -а -а. стой на месте, здесь, да? на месте стой мы очистили инвентарь, но мы оставим лабиринты на следующую серию. Мы ее сейчас заранее запишем Хорошо. и выложим завтра. Договорились? Да. А сейчас закончится наше видео. Всем пакета. пакета пакета.